Здравия желаю всем, кто нас видит и слышит. Сегодня у нас в гостях главная героиня фильма, дорогой Вадим Николаевич, Анастасия Липинских. Здравствуйте. Этот фильм был снят в 2014 году и примерно с 2015 года участвовал в различных фестивалях, занимал достаточно высокие места, получал призы. И на сегодняшний момент используется в Российской Федерации как фильм, который связан с развитием у наших сограждан чувства патриотизма. Анастасия, вы играли героиню, которую звали Нина. Она в 1942 году по телефону неожиданно для себя подключилась к человеку, который позвонил ей из 2014 года. Если абстрагироваться от вашей артистической роли и представить себя реально в 1942 году, какие ощущения у вас бы возникли, если бы вы узнали, что в 2014 году уже не существует той страны, ради которой идет гигантская кровавая война вокруг вас. Ваш отец ушел на фронт, ваша мать работает медсестрой в госпитале. Тысячи и тысячи людей вокруг вас умирают от голода в блокадном Ленинграде. А какой-то непонятный человек из 2014 года вдруг сообщил бы вам, что та страна, за которую идет эта Великая война, уже не существует. Ну, я думаю, какая-то потерянность, наверное, была бы, да, просто ради чего все это, как как страны нету просто. Я думаю, был бы вопрос, ради чего все это было, что будет с нами дальше и как, как это все произошло, каким способом мы вот дошли до такого. Ну, наверное, логично было бы спросить у этого человека из 2014 года, которого звали Вадим Николаевич, по сценарию фильма. Так, а кто захватил нашу страну? Почему она прекратила существовать? В каком году она прекратила существовать? Ну и, естественно, он бы ответил, что с 1991 года Союз Советских Социалистических Республик, который победоносно завершил войну, Вторую мировую войну, вот, прекратил свое существование. Но вы, как человек, находящийся непосредственно в центре событий войны в 1942 году, тем более в блокадном Ленинграде, где напряжение сил и возможность выжить была минимальной для граждан Советского Союза, наверное, бы поинтересовались, а что случилось? Какие иностранные войска захватили нашу страну, где новые рейхсканцлеры и гауляйтеры, кто эти люди, из каких, из каких они стран, какие, кто они по национальности. И, соответственно, Вадим Николаевич, наверное, бы вам рассказал, что все нынешние оккупанты нашей Родины являются коренными жителями этой страны и гражданами Советского Союза, тех, кого мы сегодня видим по телевизору, которые представляются некими президентами, некими управляющими от различных иностранных компаний на территории Союза Советских Социалистических Республик. Вот какие вопросы у вас возникли к... Вадиму Николаевичу, если бы он вам сообщил, что с 91-го года Советский Союз уже не существует? Ну, наверное, сначала кто вообще решил поменять нашу страну? Кто вообще взял на себя такую ответственность и для чего это все было? Как так, такая большая страна, мы победили, да, и с чего нам менять наше название и вообще, угу. почему так случилось? Ну, наверное, логично было бы задать вопрос, куда делось то достояние страны, которое было общенародным в Союзе Советских Социалистических Республик, mm -hmm. а именно заводы, фабрики, вся инфраструктура, которую десятками поколений строили наши предки и которая при Советском Союзе стала общенародным имуществом, находилась в коллективном пользовании всей страны, вдруг неожиданно перешло в руки частных лиц. Может быть, кто-то представил каждому гражданину СССР пистолет к виску и заставил его это сделать. Или он добровольно потерял разум и все завоевания собственных предков отдал чужеземцам и собственным коллаборационистам и предателям просто так, не запонюх табаку, что называется в Союзе советских социалистических республик. Такая вот у нас печальная картина в результате всех этих размышлений. И как мы знаем из средств массовой информации, та структура, которая возникла на месте Советского Союза, не является государством. Мы с вами в этом уже... Неоднократно убеждались, заглядывая в различные документы, изучая правовые и законодательные акты и даже делая простейший запрос в такой системе, как Google. Мы когда ехали с вами сюда на эту встречу, вы сами угу. делали соответствующий запрос. Насколько легко это вообще проверить все? Да, насколько легко это все проверить. Мы можем это проверить при помощи сказать, любых электронных устройств. Ну, обычного телефона, либо компьютера. И давайте в очередной раз сделаем это для того, чтобы еще раз убедиться, что Российская Федерация, да, это умозрительная конструкция, которая существует только в виртуальном представлении граждан СССР, почему-то называющих себя гражданами Российской Федерации, ну, и других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 с системой Яндекс электронная помощница Алиса тогда нам сообщала, что Российская Федерация де юра несуществующее лицо изначально а впоследствии зарегистрирована как коммерческая фирма называла точно номер регистрационный и систему, в которой она зарегистрирована но через примерно 20 дней после того, как вышел этот ролик в котором я продемонстрировал данный запрос Алиса перестала говорить о том, что Российская Федерация является изначально несуществующим лицом и в настоящее время существует как коммерческая фирма, директором которой является Дмитрий Анатольевич Медведев. Эта информация была удалена, и на сегодняшний момент Алиса говорит, что Российская Федерация – это якобы какое-то территориальное образование. Я продемонстрировал журналисту, с канала «Москва-24» официальный запрос в Госархив Российской Федерации, где мы запросили документы на наличие территории у Российской Федерации, которая должна была быть передана ему либо от имени юридического лица СССР, либо от имени юридического лица РСФСР, предыдущий владелец земли. На что Госархив ответил нам, что такого документа не имеет, и сведениями о наличии такого документа не располагает. Таким образом, мы понимаем с вами, что Российская Федерация – это виртуальный субъект, который создан в нашем сознании и в нашем воображении только лишь для того, чтобы превратить нас в послушных рабов той системы, которая нам навязана извне. Многие из граждан Советского Союза пытаются проводить мероприятия по возрождению СССР через систему различных общественных организаций, массовых мероприятий, таких как парады, шествия, митинги. И хочу уверить вас, что данный способ возрождения страны и возрождения системы ее управления невозможен в принципе. Потому что если вы посмотрите внимательно в глубь истории, то вы увидите, что никогда главы транснациональных корпораций не ходили по улицам с митингами и, и лозунгами, никогда не организовывали шумных и публичных мероприятий по поводу того, что передадим значит, систему управления планеты Земля местной буржуазии. Но, тем не менее, диктатура буржуазии на всей Земле на сегодняшний момент восторжествовала. Мы имеем на всей планете Земля капитализм во всей его красе, когда группа глав транснациональных корпораций распоряжается практически всем имуществом, находящимся на планете Земля, ну, в том числе и имуществом, которое принадлежало и принадлежит Союзу Советских Социалистических Республик, а гражданам СССР умудрились внушить, что они являются гражданами неких других субъектов, заставляют их подчиняться законам несуществующих государств, которые навязаны нам и умозрительно каждый из тех, кто подчиняется этим законом, верит, что существует какая-то Российская Федерация, что якобы это государство. Вот. Но, как мы знаем, для государства э, важнейшим атрибутом является наличие территории. А территория, на которой мы с вами находимся, принадлежит Союзу Советских Социалистических Республик по результатам Второй мировой войны. По запросам в Госархив мы знаем, что эта территория никогда никому не передавалось. И соответственно те субъекты, которые возникли, юридические субъекты на территории Советского Союза, на местах союзных республик, они являются виртуальными государствами, которые существуют только в нашем воображении благодаря средствам массовой информации. И благодаря тем журналистам, которые довели до нас эту информацию как истину в последней инстанции. Сегодняшний журналист и сегодняшняя журналистика – это как раз и есть тот механизм, при помощи которого порабощено практически все население земного шара. Нам рассказывают, что существуют различные социально-экономические системы, что со времен рабовладельческого строя мы перешли сначала в феодальный строй, потом в капиталистический, потом был переход в социалистический, потом мы опять вернулись к капиталистическому способу управления. Хочу вас разочаровать. В тех времен, когда существовал рабовладельческий строй, никаких социально-экономических переходов не существовало. существовало. Существовал просто, возникал, каждый раз возникал новый способ эксплуатации рабов. И если в первичном рабовладельческом обществе управление осуществлялось при помощи силы, то есть рабы находились на закрытых территориях, ими э, управляли при помощи силы, то есть физические наказания, надсмотрщики, погонщики и прочие люди, которые следили за этими рабами, наказывали этих рабов, погоняли этих рабов, заставляли их выполнять те или иные работы, то впоследствии был придуман другой, более эффективный механизм рабовладения. Заключается он в том, что на планете Земля появилось такое средство, которое называется деньги. И при помощи денег, Рабы начали сами, сами работать добровольно, пытаясь заработать как можно больше денег, сами себя сажать в тюрьмы, сами за собой надзирать, сами себя заставлять и в попытке заработать как можно больше денег. Сначала эти деньги были натурального вида, из золота, серебра, различных ценных материалов. А впоследствии эти деньги были заменены на бумажный, И тогда мы перешли якобы в новую формацию. Но на самом деле, еще раз повторюсь, никакого перехода социально-экономических формаций никогда на планете Земля не было. Со времен рабовладельческого строя существовал э, только механизм изменения формы эксплуатации рабов на всей территории планеты Земля. Изначально это была сила, при помощи которой рабами управляли и заставляли их делать те или иные работы. Потом на смену этой силе пришло великолепное изобретение различных тайных обществ и черной аристократии, такой как деньги. И вот сегодня мы находимся на последнем этапе рабовладельческого строя, в котором применяются так называемые электронные деньги. То есть некие абстрактно-виртуальные записи в виде цифр в компьютерах, телефонах на различных магнитных носителях используются нами как способ накопления чего-либо. Но, как вы знаете, ни один человек никогда честным трудом не достигал серьезных степеней богатства. Если такие случаи нам известны, то на самом деле все это связано с эксплуатацией наемного труда. То есть, когда кто-то из рабов становился сам рабовладельцем. Особенность нашего сегодняшнего общества состоит как раз в том, что большинство рабов хотят стать рабовладельцами. Спросите любого человека, который хочет разбогатеть, и он вам расскажет о том, что он хочет иметь большое количество подчиненных лиц, которые выполняли бы за него всю ту работу, которую он должен выполнять сам. И таким образом, изымая часть продукта труда тех, кто работает на этого человека, он становился бы богатым. Ну, этот принцип вот сейчас мы хорошо увидели за последние годы ООН. В нашей стране, когда возникла так называемая советская постсоветская олигархия, когда гигантские предприятия перешли в частные руки и частные владельцы, используя наемный труд сотен тысяч миллионов людей, стали новыми новаришами на нашей территории. Вот такая печальная картина у нас разворачивается перед глазами, если мы посмотрим ситуацию с точки зрения жизни нашей страны вот, за последние 28 лет. Ну, в принципе, вот информацию можно узнать, да? Вот mm -hmm. для тех, кого хотя бы немножко зацепила да, вот эта тема, mm -hmm. и кто хотя бы хоть сколько-то переживает да, за свою страну, mm -hmm. патриот... Как вообще вот, ну, впустить в действие вот этот механизм? Как более в массы вот это вот получается? Да, вот это, вот это хороший вопрос. Значит, частично я уже его коснулся. Этот вопрос как раз связан с тем, каким способом можно возродить систему управления Союза Советских Социалистических Республик. Как я уже упомянул, на массовых мероприятиях, ну вот на таких мероприятиях, которые прошло недавно, например, съезд граждан СССР, mm -hmm. невозможно возродить Союз Советских Социалистических Республик. Потому что надо возрождать Советский Союз через возрождение систем управления на территории Союза Советских Социалистических Республик. Здесь надо хорошо знать право. И если мы с вами заглянем в соответствующие документы и законодательные акты Советского Союза, мы с вами убедимся, что никаких правовых полномочий такая организация, как съезд граждан СССР, не имеет. Соответственно, собираться на съезд граждан СССР как в общественную организацию для того, чтобы запустить процесс возрождения СССР, нет никакого смысла если мы вспомним с вами период так называемой октябрьской социалистической революции семнадцатый год то мы при достаточно поверхностном взгляде сможем с вами легко убедиться что это не была великая октябрьская социалистическая революция а это была обычная специальная операция было два лидера изначально было два лидера у этой так называемой революции. Один из них был Владимир Ильич Ленин Ульянов, который приехал из Германии в опломбированном вагоне с деньгами, с оружием и с боевиками. Второй из деятелей эти, этой революции был Лейба Давидович Бранштейн, известный нам по, по кличке Троцкий, который приехал из США на пароходе с деньгами, с оружием и с боевиками. Именно эти люди, которые много лет готовились иностранными спецслужбами и запустили тот процесс, который в итоге вылился в братоубийственную гражданскую войну на территории нашей страны. В последующие годы, там, с 18 по 2020 год, шла гражданская война. И в итоге... Никаких, никакие стихийные мероприятия, которые нам выдают за ключевые в то время, что якобы там были какие-то народные бунты, протесты. Но, как вы понимаете, на, во время бунта, протеста, митинга, вот, каких-либо шествий, каких-либо массовых мероприятий даже с оружием в руках, вы никаких целей достигнуть не можете, потому что у вас нету задачи. В... нету лидера, нет четко поставленной цели. В случае, когда происходил февральский и октябрьский переворот в семнадцатом году, руководителями этого переворота стали иностранные шпионы, которые много лет жили за границей. Как вы знаете, все съезды большевиков, первые съезды большевиков, все прошли в соответствующих столицах, Цюрихе, Лондоне, Париже и многих других заграничных городах, и большевики, в том числе Ленин Владимир Ильич, большую часть своей жизни прожил за границей. Поэтому смешно было бы представлять, что этот, этот процесс произошел сам по себе в результате недовольства граждан, там, в результате, скажем так, неких событий. Да, ситуация была достаточно сложной на, на момент семнадцатого года. Только что значит, прошла Первая мировая война, хозяйство разрушено, большие потери, было очень много так сказать, недовольных людей. И на волне этого недовольства хорошо подготовленные иностранными спецслужбами диверсанты пришли к власти. И если бы не эту власть впоследствии не перехватил Иосиф Виссарионович Сталин, то программа реализовалась бы по той схеме, которую в свое время озвучил Троцкий. Но Владимир Ильич, как мы знаем, в 1924 году покинул этот мир. И в связи с тем, что существовали здоровые патриотические силы на нашей земле, постепенно эта тенденция была переломлена. Большевики отказали, благодаря как раз Иосифу Виссарионовичу Сталину, они отказались от идеи нести революции на другие территории. И таким образом народ нашей страны был спасен от пожара, который разгорался, благодаря провокаторам и диверсантам, которые очень серьезно финансировались, иностранными спецслужбами и поддерживались иностранными военными контингентами, напомню вам, что во время так называемой гражданской войны на территории нашей страны было до 14 иностранных контингентов, которые, собственно говоря, и запускали пожар гражданской войны, совершая различные провокационные действия, уничтожая граждан нашей страны в тех или иных частях. Была очень серьезная угроза раскола страны на Множество мелких э, субъектов, как вы помните, э, каждый атаман и каждый генерал объявлял себя э, верховным главнокомандующим, объявлял себя там э, наследником царя. Но тем не менее, я еще раз говорю: эта тенденция была переломлена. Владимир Ильич покинул э, этот мир в 1924 году. Лейба Давидович Бронштейн попал в немилость и опалу вынужден был уехать за границу, где в итоге встретился с, со скальным молотком, который называется Альпиншток. Все по ошибке считают, что его убили ледорубом. На самом деле ледоруб было пронести на ту территорию, где находился Лейба Давидович Братштейн, почти невозможно, потому что она очень хорошо охранялась. Поэтому компактное орудие пролетариата в виде скального молотка было пронесено одним из честных людей на эту территорию, и в итоге встреча головы Троцкого и Скального Молотка произошла. И как мы знаем, за 30-е годы, то есть после того, как тенденция на мировую революцию была окончательно погашена и преодолена, за 30-е годы наша страна совершила гигантский скачок в области промышленного производства и вышла на арену, которую сейчас мы называем супердержавой.